Доброго времени суток, друзья! Добро пожаловать вновь на цикл видеороликов, посвященных обзору онлайн-чемпионата VFOC Packing History, который проходил 10 лет назад, к чему обзор приурочен, на портале vfoc.net, ныне simrace.su, портале, посвященному симрейсингу и автоспорту. По уже скорее всего кому-нибудь надоевшие традиции все же напоминаю, что если так вдруг вышло, что данное видео первое, которое вы смотрите на этом канале, рекомендую перед дальнейшим просмотром ознакомиться с самым первым выпуском так называемое видео Пролог, где объясняются все вводные данные чемпионата. Ну и предыдущей серии тоже, конечно, можно глянуть. Ну а теперь уже перейдем так сказать, главному сегодняшнему блюду. Гран-при Китая 2004. Всего лишь первый за весь сезон, казалось бы, лишь на 14 этапе Тилькидром. В чемпионате у нас, перед этим этапом у нас лидирует Богдан Холошевский, Ровно 6 очков ему проигрывает Юрий Воронов. И столько же, те же самые 6 очков, Воронову, соответственно, Холошевскому уже 12, проигрывает Алексей Апарин. Который, откровенно говоря, провалил по разным причинам последние два этапа, но скорее всего, должен в этот раз отыграться. Получится у него или нет, или нас порадует своим отличным результатом кто-нибудь другой, мы узнаем, естественно, сразу после того, как поговорим немного о трассе. Международный автодром Шанхая был построен по проекту Германа Тильке всего за 18 месяцев и уже в конце 2004 года принял у себя первый гран-при Китая Формулы-1. Эти гонки проводятся здесь ежегодно и поныне. А еще в свое время здесь побывали представители таких серий, как MotoGP, WAC, WTCC, A1 Grand Prix, V8 Supercars и других. Трасса специально спроектирована так, что своими очертаниями напоминает китайский иероглиф Шань, являющийся первым в названии города Шанхай. Автодром обладает целым набором отличительных особенностей, среди которых широкое гоночное полотно, располагающее к творческому выбору траекторий, хорошие возможности для обгонов в конце прямых и, конечно, захватывающие фирменные улитки, обрамляющие две самые длинные прямые трека. Помимо традиционного подбора баланса между скоростью прямых и сцеплением на медленных участках, перед пилотами также стоит непростая задача по поиску способа снизить износ передних шин, испытывающих большие нагрузки в затяжных поворотах. На пол позиции, после двух проваленных в этом отношении этапов, вновь Евгений Баринов и снова на Ягуаре. Выступавший за эту команду в Мельбурне Юрий Воронов, увы, пропускает гонку в Китае, а его главные соперники в чемпионате стартуют как раз за Бариновым. Богдан Холошевский на втором и Алексей Апарин на третьем местах соответственно. Никита Богданков поведет свой Джордан в бой с четвертого места. На третьем ряду уже традиционный напарник Холошевского по Феррари Антон Плешков, ставший последним, кто проиграл обладателю Поула менее секунды, и Александр Никишин, впервые за долгое время пересевший с Заубера на Уильямс. Заубер, впрочем, не остался без пилотов, в этот раз за команду стартуют Дмитрий Семкин и Артур Бореев с четвертого ряда. Пропустивший квалификацию Алексей Ермаков готовится начать гонку из боксов. Апарин отлично срывается с места и сразу пытается протолкнуться между Бариновым и Холошевским, И похоже успешно. Но есть контакт. Богдан допускает небольшое столкновение, и Алексея выносит с траектории. Разбита машина у Баринова, Евгений за пределами трассы. Апарин тоже на обочине, похоже контакт с Феррари был менее безобидным, чем то, как это выглядело изначально. Алексей пропускает всех, кроме своего напарника, который как раз сейчас начинает гонку. Лидируют пилоты Феррари. На третье место прорвался Никишин, а вот Богданков, наоборот, проиграл пару позиций и кроме дуэта Макларонов опережает сейчас только Борея. Посмотрим повторы стартовых инцидентов. Итак, вот старт. Он прорывается лучше, стартует лучше Баринова, но Апарин стартует лучше обоих, вы посмотрите.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 Ну да, контакт получился такой, я бы сказал, скользящий, но это Сёмкин. После удара от Заубера Баринов вынужден покинуть заезд, не успев его толком и начать. Без особых проблем Апарин легко проходит Бореева на длинный кривой задолго до ее окончания. Артур пытается перекрестить траектории в шпильке, но отыграться у него не получается. Алексей тут же чуть не отыграл еще одну позицию, когда Богданков слишком широко вышел из последнего поворота. Но Никите хватило времени вернуться и пока он остается пятым. Пятое место затем очень быстро превращается в четвертое, когда на выходе из стартовой улитки вылетает Семкин. Опарин тоже успевает его пройти, а вот Борееву это не удается. Пытаясь показать себя в зеркалах соперника, Опарин едва не выбивает Богданкова в девятом повороте. А в начале следующего круга Алексей проводит такие успешные обгон, когда Никита едва не повторяет недавнюю ошибку Семкина и уходит с оптимальной траекторией. Никишин промахивается на торможении перед одиннадцатым поворотом и, пытаясь скорее вернуться на трассу, по неосторожности допускает контакты с опарином и Богданковым. В отличие от Алексея, Никита отбить позицию у пилота Уильямса пока не сумеет. Второй пилот Макларена тоже начинает свой прорыв, пусть и не такой стремительный, как у первого. Борееву нечего противопоставить Ермакову на стартовой прямой. Тем временем опарин уже догнал Плешкова и начинает атаковать почти в каждом повороте. И вновь едва избегает столкновения в девятом повороте. Очередная попытка атаки, в этот раз на стартовой прямой. Хотя в конце прямой скорость чуть выше у Антона, Алексей все же пробует попогнать в начале улитки, едва не повторив стартовый инцидент, с легким контактом все же выходит вперед. В восьмом повороте Ермаков выбивает Семкина, вовремя не оценив разницу в скорости с соперником. Критических повреждений, похоже, никто не получает, и Алексей в соответствии с правилами пропускает Дмитрия обратно. Затем, впрочем, пилот Саугера ошибается в улитке перед задней прямой, и сейчас Ермаков по праву выходит на шестое место. Но и это не конец. При некоторой медлительности в поворотах напрямых Семкин намного быстрее и на подходе к шпильке проводит успешную контратаку. Ермаков же свою попытку реванша вынужден отложить после небольшого вылета в последнем повороте. Кругом спустя та же самая улитка вновь подставляет подножку Семкину, и на этот раз после красивой борьбы бок о бок Ермаков выходит вперед уже окончательно. Почти сразу пилоту Макларена достается даром еще одна позиция, когда Никишин вылетает в последнем повороте. А вот Семкина Александр так просто не пропускает, и между ними начинается борьба. Дмитрий вынуждает соперника ошибиться на выходе из улитки, однако радоваться этому он смог лишь до шестого поворота. Из того, что нам начинает показывать с камеры Никишина, уже можно сделать вывод, что виноват он. Итак, вот, здесь он выходит слишком широко, Семкин успевает пройти. Простите, никая. Вот. здесь, а, а то, что нет, сейчас заднего крылает ошибка игры. И вот здесь Никишин, ну, просто это наглый вынес. Никишин сегодня лагает, но влага тут не было, и это очевидно. И вот в результате этого крыло отвалилось за счет удара с Никишиным столкновение. А потом, видимо, Семкин долетел об стену, и уже стена, видимо, и прикончила мотор. Досадно. В итоге Семкин сошел. А тем временем у его напарника тоже проблемы, хоть и не такие серьезные. К счастью, лидеру гонки этот разворот Бореева никак не помешал. Богданков открывает волну пидстопов, уступая четвертое место Ермакову. Другом спустя Алексей тоже едет в боксы, и статус Кво восстанавливается. Однако остановка позволила ему заметно приблизиться к Никите, и теперь им, похоже, предстоит активная борьба. Пока в Заубере готовится принять Бореева, опарин уже у своих механиков, и между двумя пилотами происходит небольшая заминка. Хотя время на ней потерял, похоже, только Арту. Алексей, в свою очередь, вновь оказывается на трассе позади Клешкова. И хотя особого смысла в этом нет, Антону еще предстоит свой пидстоп. Между ними возобновляется острое соперничество. Пилот Феррари несколько менее уверенно проходит улитку перед задней прямой, и опарин начинает атаку. Поначалу кажется, что она удалась, но уже на торможении в шпильке Антон контратакует, и в отличие от Бореева в похожем эпизоде в начале гонки, все-таки удерживает позицию. Алексей пытается перекрестить траекторию, и по сути ему это даже удается, но в последнем повороте более выгодная траектория будет у Антона, и да, Плешков успешно этим пользуется. После двух похожих случаев, где опарину удавалось в последний момент избегать столкновений, сейчас Алексей все же выбивает Плешкова в девятом повороте. Разумеется, он возвращает позицию, и борьба продолжается, но оба потеряли время. Наконец, финалом их дуэли становится выход из стартовой улитки следующего круга, когда Антон, казалось бы, совсем незначительно расширил траекторию, но Алексей ловко нырнул внутрь и окончательно вернулся на второе место в гонке. Почти все это время продолжалась и другая битва с участием болида Макларен – Богданков против Ермакова. Последний вдруг выбивает Никиту в 12-м повороте, но, конечно, пропускает его обратно. Плановые пидстопы продолжаются, на очереди Александр Никишин. После продолжительной борьбы Ермаков все же проходит Богданкола, воспользовавшись небольшой ошибкой пилота Джордана во втором повороте стартовой улитки. А затем Никита отправляется на Петлей, в отличие от остальных уже во второй раз. Возможно, у него какие-то проблемы, например, с износом шин. Чуть позже единственные дозаправки последовательно проводят оба пилота Феррари. Сначала Холошевский а затем и Плешков. Антон при этом уступает позицию Ермакову. Алексей, однако, продержался впереди всего круг и тоже поехал в бокс во второй раз, следствие чего вернул позицию Плешкову. Кишин не удержал машину в девятом повороте, приложился боком к стене справа, но, похоже, не получил серьезных повреждений, поскольку продолжает движение. А некоторое время спустя вполне уверенно опережает на круг Артура Бореева. Кстати, это означает, что круг и более пилот Заубера теперь проигрывает всем. Уже с третьего пит-стопа выезжает Богданков. Версия о проблемах с шинами все больше похожа на правду. Почти сразу Никита ошибается в улитке и его едва не разворачивает. Гонка Холошевского внезапно обрывается дисконнектором, за считанные круги до финиша. С одной стороны, Богдан ехал к верной победе. С другой, уже после финиша, Апарин, исполняющий на этапе обязанности судьи, отметил, что собирался дисквалифицировать лидера Феррари за стартовую аварию. Так что, по сути, этот сход уже ничего не решил. Прямой а не тишин только... А не тишин в улитке... А, нет, простите, это не улитка... Да нет, это был выход из улитки, но опять же проблема с интернет-соединением. Вот, посмотрите, очень похоже на дисконект и что? Нет, Никишин. Да, прерывается соединение, но все-таки держится и... Выйдя в лидеры гонки, а уже откровенно сбросил темп и бережет машину. Внезапно опять Ермаков на пидстопе. Какой-то аварии перед этим у него не было. Богданков далеко и не догонит Алексея, но и он сам тоже теперь точно не сможет посоперничать с Плешковым. У Никиты тем временем и свои проблемы. На торможении в шестом повороте он вылетает за пределы трассы но быстро возвращается и, похоже, добраться до своего первого финиша он в любом случае сможет. Как сможет это сделать и Алексей Апалин, который выходит из последнего поворота и выигрывает Гран-при Китая 2004 в F.O.G. Back History, становясь первым в чемпионате пятикратным победителем и попутно отбирая у Калашевского те же самые 10 очков, которые тот отыграл у Алексея на прошлом этапе. Все поводы это был есть и у Плешкова ибо его второе был на финише пока что лучшее достижение Это в сезоне. Третьим заезд заканчивает Ермаков. Итоги гонки у вас на экране. Помимо гонщиков на подиуме, гонку также закончили Богданков на четвертом месте, Никишин на пятом и Бореев на шестом, причем для Никиты и Артура это первые в сезоне очки. Не увидели клетчатый флаг по разным причинам Холошевский, Семкин и Баринов. По идее, Семкин должен был получить дисквалификацию за стартовую аварию с Бариновым, поскольку уже имел условное наказание за произошедшее в Мельбурне. А Никишин уже здесь получил дисквалификацию на следующий 15 этап за многочисленные нарушения, некоторые из которых остались за кадром. В конечном счете оба пилота избежали этих наказаний, но информация о том, как и почему, в открытых источниках не сохранилась. Благодаря победе, Апарин вновь оказался всего в двух очках позади Холошевского, да и Воронов, несмотря на пропуск гонки, довольно близко. Плешков поднялся на пятое место, опередив Никишина и Именина, а Богданков и Бореев, благодаря заработку первых очков, переместились из третьего десятка туркиной таблицы во второй. В группе конструкторов после двух подряд этапов, где Феррари отыгрывала очки, сейчас Макларен переломил инициативу и зарабатывает по итогам гонки на 8 пунктов больше. Уильямс сравнивается по очкам с Минарди, Зауберт немного отрывается от Ягуара, а Джордан опережает Брэбом и Лотус, а также сравнивается по очкам с Эроузом. В перерыве после этапа в Китае пилоты в Back in History собрались для проведения очередной, уже пятой по счету, клубной гонки. На этот раз ареной в незачетных состязаниях стала известная бразильская трасса Интерлакс в своей первозданной почти 8-километровой конфигурации 70-х годов прошлого века, а гоночная техника была представлена болидами Формулы-1 образца 1973 года. Из примерно 7-8 участников, лишь очень немногим удалось преодолеть непростую дистанцию кольца между двумя озерами целиком. Главными претендентами на победу были Антон Пришков, Евгений Паринов и дебютант Степан Ляпунов, которого мы еще увидим и на основных этапах чемпионата. Что до этой гонки, то как ни удивительно, в итоге ее выиграл именно Ляпунов, за рулем болида команды Маклар. Ну а Interlagos еще вернется в своей более современной версии, ведь именно здесь пройдет предпоследний 18 й этап основного чемпионата. В следующий раз наши пилоты попытаются повторить, ну или же правильнее будет сказать, переначать по-своему знаменитую, не в самом позитивном смысле, гонку Гран-при США 2005 года, ту самую гонку шести машин на легендарнейшем суперспидве Индианаполис ну разумеется на его инфилде так называемом также по поводу следующего и нескольких даже следующих ближайших выпусков у меня есть одно небольшое объявление но полностью вот в подробностях описывать ситуацию что будет и почему так я подумал что это будет слишком долго не будем засорять хронометраж видео вне зависимости от того где вы сейчас это смотрите непосредственно на ютубе на моей страничке ВКонтакте или же может быть даже благодаря репостам группы simrys.sum я люблю симрейсинг большое спасибо кстати за эти репосты ребята в любом случае под видео или под постом с этим видео будет комментарий написанный мной в котором я все подробно объясняю там будут изменения несколько выпусков будут выходить вот в плане графика не совсем по плану также как обычно напоминаю что всякая Полезная информация и ссылочки есть внизу под видео непосредственно на ютубе. Вот сейчас, наверное, действительно все. Спасибо за просмотр. С вами был Богдан Халашевский. Скоро увидимся. Пока.